лягу, Сушку бумагу могу забрать ко дну, стремать, заступать за черту Не отпущу ни в этот раз, нет, не могу Лучше его убью, чем без тебя, по жизни пойду Не соком далеко, не соком наполнен бокал Не очень нежный в твоей трубке мой подпитый вокал Я так устал молчать о том, что тебе не сказал Я без тебя засыхал, я так тебя искал Молчать не буду, обниму все По местам расставлю, встречу и не отпущу планету Стать заставлю, ставлю на кон все Я не уйду, ведь душу не заставишь Знаешь, знаешь, просто разорву Хотя знаю, знаешь, знаешь Верю тебе, верю в тебя Очень устал от себя Противоречия в речи Врачи сказали, наступит весна Ты придешь, только время не лечит По сорок тонн на плечи Не взлечу, ну где ты? Ну хватит калечить Лучше на грудь разряд картечи Жду, только время не лечит Током пропитан каждый час сейчас 3000 Три тысячи километров залпом На самолете, поезде ищу тебя везде Планета стала замком Развела нас судьба, стала Сложная игра Подустал, но сдаваться не стану Йодом в рану, пойду по стакану Терплю, не переключая программу Костями лягу, сужгу бумагу Могу забрать году. стремаясь заступать за черту Не отпущу не в этот раз, нет, не могу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 только время не лечит. очень на грудь разряд картечи жду. очень на грудь разряд картечи жду. очень на грудь разряд картечи жду. Лучше на грудь разряд картечи жду. очень на грудь разряд картечи жду. очень на грудь разряд картечи жду. Лучше на грудь разряд картечи жду. Только временный лечит.